на Комсомольской площади заклинил замок зажигания. Расклинили ему. Временно сделали, чтобы можно было заводить и доехать до мастерской. Сейчас будем ремонтировать и ставить причинку на место. Мы разобрали замок. Смотрим. Видим износ по пластине, поэтому мы берем и выкидываем все эти пластины, ставим новые. Вот у нас есть новые ремнаборы, чисто латунные. И сейчас мы будем менять. Пластины поменяли. Вот они старые. Сейчас будем пробовать. Закончили ремонт замка зажигания, замок как новый, датчик присутствия ключа, стыкаем ключ, датчик загорается, в общем вставляем двумя пальцами, можно даже вот так за колечко, без нагрузок вообще, все автомобиль заведен, работает. можно гонять